Дорогие друзья, всем снова привет! Сегодня мы рассмотрим четвертый пункт, пункт «Жанр». Жанр книги «Откровения». Данный пункт мы поделим на два пункта. Мы сначала ответим на вопрос, что такое жанр, жанр в общем. Дадим некое общее определение и за этим рассмотрим особенности жанра книги «Откровения». Итак, давайте до начала Дадим определение слову жанр. Что мы подразумеваем под словом жанр? Согласно толковому словарю Шакова, это род произведений в пределах какого-нибудь искусства, отличающиеся особыми только ему свойственными сюжетными, стилистическими признаками. На выставке были представлены разнообразные жанры: пейзаж, портрет и так далее. Обратите внимание, отличающиеся особыми только ему свойственными сюжетными стилистическими признаками. И действительно, когда мы открываем книгу Откровения, мы видим, что эта книга особенная. Мы ее читаем, и мы видим, что эта книга отличается от всех других книг Нового Завета. Она имеет свой стиль, она имеет свой жанр, она содержит в себе некоторые литературные приемы, которые присущи в основном только ей. Какие мы знаем жанры? Какие существуют жанры? Существуют романы, существуют повести, рассказы, есть так называемая трагедия, есть комедия, есть баллада, поэма, басня, сказка, сказки и так далее. Все эти жанры отличаются друг от друга. Например, комедия – отличается от романа или рассказа. И в этом, в принципе, легко убедиться. В каком же жанре написана книга «Откровения»? Книга «Откровения» написана в жанре «апокалиптики». Есть такой жанр «апокалиптики», от слова «апокалипсис», то есть «откровение». Интересно, что этот жанр появился благодаря Библии. То есть Библия является родоначальником этого жанра. Как мы уже сказали, само слово апокалипсис означает раскрытие, раскрытие какой-то тайны или загадки. То есть определение жанра апокалиптики мы находим в раскрытии какой-то тайны. Определение жанра апокалиптики можем прочитать в Википедии. Википедия – свободная энциклопедия в интернете. Итак, апокалиптика от апокалипсис – жанр научной фантастики, в котором рассказывается о наступлении какой-либо «Глобальные катастрофы». Первые произведения этого жанра появились еще в эпоху романтизма, в самом начале XIX века. Но настоящий расцвет жанра пришелся на Холодную войну XX века. В связи с чем классический сюжет этого жанра повествует о термоядерной войне. Среди прочих катастрофических сюжетов могут использоваться варианты нашествия инопланетян, Восстание роботов, зомби-апокалипсиса, пандемия, извержение вулкана и тому подобное. Если для этого мира это всего лишь научно-фантастический жанр, то для нас, верующих людей, это реальность. Мы знаем, что Землю постигнут все эти ужасные суды божьи, которые нельзя сравнить, наверное, ни с одним научно-фантастическим фильмом. Давайте теперь мы рассмотрим особенности жанра книги. Откровения или апокалиптики. Итак, особенности жанра. Главным образом в книге Откровения мы можем встретить три жанра. Первый жанр – это пророчество. Давайте почитаем первую главу, третий стих. Блажен читающие и слушающие слова пророчества всего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». В книге Откровения – Присутствует жанр пророчества. Об этом говорит сам Иисус Христос. Блажен читающие и слушающие слова пророчества, всего и соблюдающие написанное в нем и во время близко. Следующий жанр, который мы можем встретить в книге Откровения, это послание. Хотя это всего лишь 1-2% от всей книги. Послание. Четвертый стих. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». То есть мы видим некоторые характеристики жанра послания, как мы видим в данном случае в четвертом стихе «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии». И последний, последний жанр, как мы уже отметили, это жанр апокалиптика, который составляет большую, большую часть самой книги, самой книги Откровений. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав полное через ангела своего рабу, своему Иоанну. Теперь возникает вопрос, какая разница между жанром апокалиптики и пророчество. Пророчество является предвестником жанра апокалиптика. Как пророчество, так и откровение оба эти явления представляют из себя Боговдухновенное послание. Оба они раскрывают Божью волю и Божью цель относительно человечества. Но здесь, пожалуйте, есть некоторые отличия. Во-первых, пророк Ветхом Завете, был проповедником. В целом он говорил напрямую к людям, так же, как сегодня проповедники выходят на кафедру и обращаются к слушателям. Сами они редко записывали свои пророчества, если только Бог их не побуждал к этому. Другое же дело обстоит, давайте мы их назовем, с апокалиптиками. Это те, которые записывали эти откровения. Они преимущественно были писателями. Кстати, это важная вставка. Сейчас мы говорим о самом жанре, а не о том, чем все эти люди всегда занимались. Так вот, что было сказано Даниилу и что было сказано, например, Иоанну? Одному было сказано «Сокрой Даниилу», а другому было сказано «Напиши». С другой стороны, апокалиптики не были связаны религиозными проблемами того времени, в котором они жили. То есть их глаза были устремлены далеко вперед. Пророки же часто поднимали какие-то насущные религиозные проблемы израильского народа. Более простыми или другими словами, о пророчествах мы можем сказать, что это как бы краткосрочная перспектива. В то же самое время апокалиптика это долгосрочная перспектива. То есть этот жанр апокалиптика, она смотрит в самый-самый конец. Пророчество же в Библии, оно может иметь краткосрочную перспективу. Например, ангел обращается к Саре. Через год у тебя будет ребенок. То есть это пророчество. Пророчество, которое говорит не о конце, о конце мира, а о том, что же произойдет в ближайшем будущем. То есть апокалиптика отличается от пророчества своей целью. Своей сущностью, своей сутью апокалиптика всегда смотрит в конец, в конец мировой истории. Простой пример, для того, чтобы мы поняли разницу между пророчеством и апокалипсисом, можно привести на этом примере. Вы отправляетесь в путешествие. И конечный пункт назначения это город Лондон. Вы же живете в городе Москва. Но по пути вы должны будете останавливаться. Вот эти перевалочные пункты это пророчество. А апокалиптика – это Лондон, это пункт назначения. Это что касается разницы между этими двумя жанрами. Жанр апокалиптика, главным образом, базируется на двух книгах Библии. Первая – это книга Данила, и вторая – это книга Откровения. Мы в нашей церкви уже изучали книгу Даниила, изучали ее больше года, поэтому данный жанр нам уже в нашей церкви знаком. Жанр апокалиптика появился во время серьезных гонений и притеснений. Это очень важно для самого жанра. Как он возник и какова была его цель. Книга Даниила. «Израильский народ» находился под Вафилонским игом. И дается откровение Даниилу. что же будет с его народом. То есть самый-самый конец. Книга «Откровения» тоже жанр апокалиптики. Правление императора Домициана жесткие, страшные гонения на церковь, дается откровение, что же будет в самом-самом конце. С одной стороны, жанр апокалиптика дает надежду. Надежду верным Божьим рабам. А с другой стороны, она говорит о том, что Бог вмешается однажды в мировую историю для того, чтобы осудить нераскаянных грешников. Возможно, для израильского народа это было немыслимо. Возможно, они иногда впадали в какое-то отчаяние. Потому что раз за разом они были под гнетом разных империй. Было Вавилонское, была Сирийская империя, потом Вавилонская. Были многие-многие-многие перетеснения со стороны других народов. И для еврея, возможно, не было таких перспектив на будущее. То есть они воспринимали себя уже как рабы, рабы навеки. Но в этот момент Бог дает откровение, что в конечном счете... Бог спасет Израиль. Бог приведет все к славе своей. Бог вмешается в историю. Давайте рассмотрим особенности жанра апокалиптики. Есть один замечательный комментатор. Так вот он написал некоторые характеристики данного жанра. Давайте мы посмотрим на них. Первое. Особенности этого жанра. Суверенность Бога. Монотеизм. То есть один Бог. И детерминизм. А детерминизм, мы можем найти следующее определение в интернете. Это философская концепция, которая утверждает, что все происходящее в мире, вся причинно-следственная цепочка событий предопределена чьей-то волей или какой-то сущностью. Богом, природой или людьми. Суверенность Бога. То есть мы видим, что Бог управляет за ходом человеческой истории. Мы открываем книгу Даниила. И мы видим, 77 мин предопределено кем? Богом. То есть в этом мы видим суверенность Бога. Мы открываем книгу Откровения, и мы видим, что за всем стоит Бог. То есть Бог изливает эти суды. Бог контролирует всю историю человечества. Следующее вот особенность очень интересная, очень важная. Борьба между добром и злом, между веком тьмы и грядущим веком, дуализмом. Мы как-то об этом уже говорили, когда касались первого пункта введение, когда касались авторства и стилей изложения самого апостола Иоанна. Это борьба, борьба между добром и злом. Это была тоже одна из особенностей в книге Даниила, не только в книге «Откровения». Противостояние дьявола против Бога между веком тьмы и грядущим веком. Следующее – использование секретных кодовых слов. Как правило, из Ветхого Завета и Людейской литературы межзаветного периода, есть разные такие секретные коды. Например, кто имеет ум, тот сочти. Да, число человеческое. 666 некое кодовое число. Если мы посмотрим на это число, то мы можем увидим, что стоит за этим числом или кто стоит за этим числом. Следующее использование цветов животных иногда животных, людей, некий симбиоз разных существ. Это очень-очень важно в контексте самого жанра. Следующее, использование символических чисел. Вот число 7 в книге Откровения, но встречается, наверное, больше всего. 7 печатей, 7 труб, 7 царей, 7 чаш, 7 церквей, 7 блаженств и так далее. То есть это символические числа, которые указывают или имеют под собой тоже какое-то значение, тоже какой-то заложенный смысл. Следующее. Использование ангелов-посредников. Как в книге Откровения, так и в книге Даниила мы видим ангелов-посредников. Например, в книге Откровения восстает архангел Михаил. О нем мы читаем то же самое в книге Даниила. Следующее. Первоначальный акцент «Последнее время». Новый век. Это отличие, одна из особенностей жанра апокалиптика. Апокалиптика смотрит всегда в конец. И последнее. Использование фиксированного набора символов, с помощью которых передается послание. Давайте мы рассмотрим все места в Библии, где встречается данный жанр. Итак, это книга пророка Исаии, вы видите перед собой ссылки. Книга пророка Изекииля, книга пророка Даниила, книга пророка Еиля. И давайте ради интереса мы прочитаем вторую главу с 28 стиха. «И будет после того излёт Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излюет Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. То есть мы видим явное указание на последнее время. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Это жанр апокалиптики. Также в книге про Казахарий. Итак, Новый Завет. Это Матфея, 24 глава. Марка, 13 глава. 1 Коринфянам 15 глава. Глава о воскресении. Второе Фессалоникийцам, 2 глава. И, наконец, Откровение, 4 глава по 22 -ю. Также есть некоторые неканонические книги, они также написаны в жанре апокалиптика. На слайдах и нех, их нет, но я о некоторых скажу. Например, это первая книга Еноха, это вторая книга Еноха, книга Юбилеев, Псалмы Соломона, также Апокалипсис Моисея, Апокалипсис Авраама, вторая Ездра, четвертая Ездра, вторая и третья книга Брухи и другие книги. Это не канонические книги, но они тоже написаны в жанре апокалиптика. Итак, это что касается жанра книги Откровения. Если есть вопросы, буду рад ответить в комментариях. Всем больше благословения. Увидимся в следующей части.